Почти одновременно произошли странные события в двух городах – Ташкенте, Узбекистан и Москве, Россия. В четверг в Ташкенте мужчина выпал из окна Международного бизнес-центра, в результате чего разбился насмерть. В Генеральной прокуратуре сообщили, что это было самоубийство. Согласно данным, 42-летний мужчина покончил с собой, выбросившись из открытой для курения части девятого этажа здания Международного бизнес-центра в Юнусабадском районе. В Москве человек упал с высоты. Как стало известно РЕН-ТВ, инцидент произошел на Варшавском шоссе. В результате падения человек скончался. В настоящее время выясняются подробности происшествия.